Где мой и куля, дорогая? <связывая> <Баба>! <связывая> спи, мой доблестный ночь, уж глубокая. Бабушка, тетеньки, что плохо? Ей очень хорошо спи. Тихо уснув на заре. <связывая> Бабушка, так... хочу печеньку. И сел колобочек на носик лисы. Бабушка, хочу Филиппа. А носик у длинный? Я не хочу, Филиппа хочу Рубена На тебе Рубена клади Чтоб хвостик не замерз Убивай, Я ее сейчас сама убью! Ну покажи! Не трогай! Ну покажи, ну пожалуйста, ну бабушка, ну пожалуйста, покажи, ну покажи! Бабушка, писать хочу Писай, писай Писай